I don't know. Там еще есть карта Нюк Например, есть Трейн Например, есть замечательная карта Тускан, моя любимая карта То есть карт полным-полно Я не призываю играть Даст Но просто призываю не зацикливаться на Мираже Ну, тем не менее, дорогие друзья Попытка номер два, Очередное включение, Стрэнджерс, они же незнакомки Против Турбо Девочек, Мираж Все как надо, все как надо, все как нужно кстати, Александр, у меня к вам будет личное предложение, но это скорее личного характера. А, ну, в таком случае, скажем так, это поможет вам и мне. Абсолютно рад буду помочь, если это будет, конечно же, в моих силах. А, пишите в, личную, в личку куда-нибудь, порешаем с вами, Роман, все порешаем. Наши выигрывает команда Turbo Girls, справа выбора стороны за ними и... Парадоксальнейшее решение принимают турбо-девчонки Они начинают в слабой стороне Вот что-что, а к этому меня жизнь не готовила вообще ни разу А вот вообще ни разу <feared> Действительно, это, наверное, за последние годы, наверное, полтора, а то и два Впервые команда, которая выиграла ножи на миражей, начала в атаке Ну, девчонки непредсказуемы, я уже много раз об этом говорил и это прекрасно. Турбо-девочки отправляются штурмовать точку Б через парапет. Но такой себе штурм-то получается. С ХЕшки Down делает даблкил и еще третий минус USP. Также Алекса энтрифраг и все. Раунд для турбо-девочек на этом заканчивается тотальнейшим разматыванием. Как бы ужасно и грустно это не звучало. 1-0 в пользу незнакомых. Салют, народ, как вы тут, Владимир? Приветствую тебя, горячо, любимый мой и многоуважаемый товарищ. Мы тут супер, а как ты? Блин, я перепугался, оказывается, прочитал случайно бухалочка. Не-не-не, <с exhale> не бухалочка, не переживай, это, конечно же, буханочка. Ну, составы я вам озвучивал уже, и поэтому не вижу смысла озвучивать второй раз, но в целом, если в чате поставьте плюсик, если нужно озвучить, я озвучу без проблем. Без вопросов. Да да, он тем временем уничтожает выход э, на точку А И в таком случае, в общем-то, оп Девушка-мент Девушка-мент подрезает Марину 23 Минус от дедауна Дауна по девушке-менту И, к сожалению, вот теперь уже можно смело констатировать факт, что обороняться практически некому Владимир Мемфис? Да, Сашуля, да, именно он Нормально, работка-работка. Потная каточка получается. Ну, пока сегодня потных каточек не было. 16-1, 16-2 и 16-5. Это... В теории может стать потной. Но пока что только в теории. 2-0. Ну, ладно, один плюсик в чате, как минимум, я увидел, поэтому специально для вас с камер. Девушка-мент, Double Penetration, кнопочка Diva73 и буханочка за команду Turbo Girls, Strangers, они же незнакомки, это the Down, Алекса, Белка, Соне и Марин-23. Ну, у незнакомок, по сути, получилась такая своего рода сборная солянка, да, потому что и Белку, и Марину, и Сону мы уже с вами сегодня видели, а, в общем-то. Понятное дело, что девочки пришли на замену э, тем девчонкам, которые здесь участвовать в этом матче не сумели по каким-либо э, причинам. И, к сожалению, да, такие причины порой случаются. Итак, кстати, у нас ранний байраунд от атаки. А, в общем-то, бомбы не были поставлены, но, тем не менее, девайсы все-таки есть. И дабл penetration почти делает дабл penetration, Но это даун на МП. Просто МП. Все, даже договаривать это не буду. Развал схождения, однако ответные минусы тоже поступают. Марина 23 погибает в перестрелке с девушкой-ментом, и Регина остается в соло. За нее топили все. Все, кто только мог. И, между прочим, напоминаю, Александра в чатике как высказалась? Кто помнит? Если забыли, я напомню. Александра сказала, что... Ежели... Регина сделает сегодня Эйс то она получит пиццу от Александры. Вот такие вот вкусные... Э Africans. Хотелось бы сказать пари какие-то, да? Но, но скорее вкусный челлендж, да, своего рода. Ожидает Регину, если она сумеет сделать 5 минусов. Но для этого, конечно, должно прям очень-очень-очень сильно что-то сойтись. Ну и, кстати, да, большое спасибо, напомню, Александра и мне на пиццу даже еще и подкинула 5 евриков. Обязательно завтра я ее героически съем, героически заскриню. Героически поделюсь. <свят> ну, конечно же, со своей горячо любимой Светланой Андреевной. А, Девушка-мент. Дабл кинула и один минус от дабл Penetration. Ну, а далее снова Регина. Эйс сделать уже как-то, конечно, не получится в этом раунде. Но можно сделать три минуса. Хотя, опять же, не в этот раз. 2-2. Не хочу хвастаться, но в джакузи стрим смо... смо а, стрим смотрится прекрасно. Гай Модис. Не дразните, пожалуйста. Я бы сейчас тоже в какой-нибудь э, водоем, так скажем, занырнул бы. Вот, видите, и Владимир тоже расстроился. В джакузи мажор, блин. Все, на Гай Модиса накинулся весь чат. Все просто буржуй. Итак, три дегла, МП и ФАМАС. Собственно, такой бай у коллектива Незнакомки. И Регина первая, кто получает по голове от девушки-мента. Ну и, соответственно, после этого теряется практически теряется точка Б. Да, здесь есть, конечно, девчонки, которые еще посопротивляются, но правда уже нет. Алекса была таковой, и ее убивает дабл Penetration. Вместе с этим теряется точка, теряется позиции. И, скорее всего, уже не естественно не будет. А со мной моя кошка смотрит всем мяу. Юра, топлю за твою кошку всегда. Она один из моих. Вау, wow! девушка мент Вот это поворот Вот это ворвалась Вот это да Нормально накабанятила сейчас соперницу Ну что, это 3-2 Александр, девушка просит передать привет И ей тоже большой-большой привет Девушка мент сильно-сильно зарезала, ну посмотрите, а Первый нож в этом турнире получается причем такой, стопроцентный нож, да, то есть она бежала прям резать и прям целенаправленно Ну, сильно, сильно алекса минус USP, буханочка, ответный минус Снова у нас, по всей видимости, на грани риска на точке Б что-то происходит Только, правда, пока что конкретного выхода, <кх> простите, не последовало ну, шумнула немножечко э, девушка-мент. Топает чуть-чуть каблучками своими. И на ай, ай, вот это да. Регина, отличный хэдшот. Э, но снова Эйс-то уже не сделает, да. Один-то минус был, а вот... а вот. А вот соперников уже слишком мало. Далее проход в итоге все-таки на точку А. Ну, посидели, подумали, незнакомки. Будем защищать точку Б. И не угадали, к сожалению. Турбо-девать... Свят, свят, свят. Ничего себе. Ни ничего себе. Дива-73. Перестрелка с Региной. Регина выигрывает эту перестрелку. Буханочка пытается забрать в спину, но Регина выигрывает перестрелку и здесь. Но, к сожалению, маловато. маловат. киллов на пиццу не тянет. Но, однако, 3-3 это уже э, хорошие новости. То чувство, когда романтический вечер, а ты смотришь стрим вместе с ней И это замечательно, елки палки У нас, кстати говоря, так один раз был э, со Светланой, э, с моей супругой э, романтический вечер Точно так же мы сидели там, все дела, вот это вот э, винишка там, э, фруктики И э, смотрели стрим Володи Володя, который Бачурин, который Мемфис, который, елки палки сейчас в чате есть. Так что это нормальное явление. А чё, сидеть, смотреть кинчик какой-то или слушать музыку? Лучше стрим посмотреть, это веселее. Полноценный обоюдный девайсный раунд и снайперская винтовка в руках девушки-мента намекает нам на то, что атака настроена на войну на дальних дистанциях, но атака всегда... Вынуждена куда-либо выходить. Марина 23 минус Дива 73. Куча цифр. Дабл penetration минус Марина. Алекса. Размены. Ох ты, как сейчас выгребает Регина Алекса. Нет. Нет, нет. И еще раз. Нет, атака перестреливает своих соперниц. счет 4-3. <клышленные> Господи К четвертой карте э, голосовые связки уже не хотят быть нормальными Хотя я выпил уже целую Целый литр практически чая Но, черт возьми, не помогает Простите, дорогие друзья, на секундочку я прервусь Дико-дико-дико пересыхает в горле Все, ну вроде бы как бы сейчас Голоток глоток. глоток. Целебной влаги По идее, должен был сейчас меня Спасти По идее а, Далее, далее, дорогие друзья, мы с вами видим Ситуацию 5 в одного В одну Алекса Как так получилось? Алексу предали ее напарницы Вы видите, как она со зла уничтожает Сейчас кнопочку 65 хп Минус от девушки-мента. Конечно же, в данной ситуации ну, нельзя было надеяться на какое-то выбивание. Уж больно много соперниц, и больно сильно они вооружены. Если бы был бы еще экономический, лично я бы сходил попытать удачу. Но не в этот раз, сказали девочки из Turbo герлс Диглы, на этот раз уже треснула экономика у незнакомок, и это, конечно, пагубно Для обороны всегда плохо лишаться экономики, поэтому этому аспекту нужно всегда уделять дополнительное, так скажем, внимание Которому, к сожалению, незнакомки сейчас, ну, не совсем, так скажем, настроены уделять, да, по всей видимости Как-то бы, как по барабану, да, ну типа диглы, мпшки, закупимся и будем бороться с тем, что есть Опять-таки, разница подходов, да, разница подходов Парни делают экономические. Девчонки никогда. Девчонки не сейвятся, они боевые котики, елки-палки. Алекса и марин 23. Алекса! О, какой! Какой худшоче! Марина, где Марина? О, Марина слишком далеко. К сожалению, Марина в отдалении уже не способна спасти этот раунд. Да, она добегает до точки, но, безусловно, надо уже на лыжи и обратно. Мариша, убегай! Мариша! Нет! Жаль, жаль, но Мариша не успела убежать Итак, 6-3, счет становится все неприятнее и неприятнее для незнакомок Ну, тут принцип достаточно банален и просто. да А с чего вдруг у них будут дела становиться приятнее, потому что постоянно хромает экономика Девочки вынуждены покупать э, То, на что хватает денег, да Не то, что хотелось бы Может, они бы хотели АВП купить, но на АВП денег банально нет А вот здесь минус из коннектора прилетает Да уж, по всей видимости Или нет, минус, прошу прощения Из ямы, как я понимаю, вылетает Регина пытается отстреливаться Но здесь выбита бомба и дива хитренькая А какая хитрая Бомба забрала и убежала Да down минус буханочка И тем временем у нас в меньшинстве находятся игроки атаки А точнее, кнопочка в соло Ну! Минус от кнопочки. Деддаун падает на лопатки. И для победы надо забирать еще двух соперниц в спину. При этом настреливает. ха ха -а, Серьезно? Ошибочка вылетела, так скажем, из дула Алексы, не добившая кнопочку. 37 хп против 38. Но позиция у Регины беспроигрышная. Вот не побоюсь этого слова Беспроигрышное Тут проиграть просто невозможно 6-4 Александр, почта не приходила? Нет, нет Гаймодис ничего не приходило. Но, во всяком случае, уведомлений никаких не было. А оно мне откуда-то просто должно прийти. Ну, типа, у меня есть там всякие приложенияки, там, DPD, там, и так далее. Э, всякие, как они там называются, сейчас да, даже озвучу. Вот, мне прям вообще не сложно. DPD, FIDEX, SDEX, э, SDEX, господи, SDEX, почта России, все есть. Но уведомляшек нигде не было. Ну, только письмо из налоговой приходило одно, и все, как бы. Больше никакой почты не было. Обоюдный девайсный, очередной обоюдный девайсный, где команда Turbo Girls решили занять мидл. Интересная задача, и мне кажется, она самая важная на карте. Мираж, опять же. Я неоднократно упоминал, что тот, кто контролирует мидл на карте, тот, собственно, и правит балом. И, как вы видите, лишь подтверждение моим словам. Хэдшот от кнопочки в ответ Алексе. Кстати, в предыдущем раунде было то же самое. Алекса точно так же не убила в спину именно эту же соперницу. День сурка. 7-4. Найс трайк, кнопочка. Шахрус, согласен, действительно. Попытка была хорошая, но, увы, все-таки позиционно. <errado> Соны, она же Зоны, она же Регина Она просто была победительницей в этой ситуации Невозможно было сыграть иначе Алекса мин минус double penetration минус от Белки Но в это же самое время девушка-мент пытается Открыть точку А из ямы Как бы никто, конечно, не позволяет это сделать Но попросту Как откроешь, если соперников нету А соперники ушли Просто, господи, что со мной произошло Сейчас я чуть микрофон не укусил Белка, минус Дива это уже челюсть начинает сводить, елки палки Просто вы тут про сало заговорили, про картошку. Мне так есть захотелось, ребят. Ну, серьезно. Отвлекайте комментатора. Я же одним глазом в Counter-Strike одним в чате. Как хамелеон сижу здесь. Дед Даун. Дед. Дед Даун. Боже мой, как звучит. Кнопочка. Минус Дед Даун и... На этом восьмой раунд улетает команде Turbo Girls. А означает это, что они выиграли а, первую карту. Донат придет. Э -э, интересно, с Украины сможет сейчас прийти донат. Да, Donation Alerts продолжает работать. Ну и вопрос. Принуд, прим... принуд, простите, примут ли Donation алерс платеж с Украины? Вот в чем вопрос. Потому что организация это, разумеется... Да да примут, господи, камон. Конечно, примут. Я думаю, да. Дед Даун диагноз у деда некрасивый. Да, я согласен. Оп, оп, оп, оп, дамы и господа. Пока я даже не успеваю нормально вклиниться в то, что сейчас происходит. Ну, вы сами все видите. Турбо-девочки в очередном раунде одерживают верх над своими соперницами. И делают это с завидной легкостью. Да, это факт. Два раунда в первой половине остается разыграть. И самое важное, что нужно понимать пока что по ходу первой половины, то, что турбо-девчонки забрали победу в слабой стороне. Это немножечко будет осложнять незнакомкам игру во второй половине, но тем более девушка-мент вообще большое, одно большое осложнение для соперниц, потому что то, что она сегодня делает, вот это трипл-килл, по крайней мере, на данный момент. Эйс должна была сделать Регина, но что-то девушка-мент, по-моему. Опа! Четвертый минус. А девушке менту положено будет пицца, если она сделает эйс. А уже ладно, как бы. Дива не позволяет сделать эйс своей напарнице, и это 10-4. Жестковато, пока что. Жаль, Регина в гоу не переходит, у нас с ней бы был фулстак. Но многие люди почему-то отказываются переходить в CS Но на самом деле, по практике, большинство людей, перешедших в CS об этом на самом деле не пожалеют. Регина. Минус кнопочка. Как... Какие хедшоты ставит Пенетрейшн, ничего себе. Опа, еще один минус от Соне. Бесподобные ваншоты с диглов. Но это, опять же, мне интересно посмотреть на дуэль девушки-мента и Регина. Вот эта дуэлька, она была бы, знаете, прям зрелищная-зрелищная. Я уверен Я прям в этом на 100% уверен Ну что, пытается девушка-мент прокрасться, и минус тот самый Dead <laughs> down Ну, dead down, конечно же Хотя down уже разве не через О пишется? Белка Ой, ну тут, конечно, позиции у обороны такие, что не зайти Девушка-мент Минус белка Пуханочка, минус соне. Алекса. Один на один с девушкой-ментом. При этом у девушки-мента есть информация об Алексе. В общем-то, кстати, и у Алекса есть о девушке-менте. Ой, какой хэдшотище. Но ну, здесь, конечно, да. Девушка-мент была переиграна. Жестко-жестко переиграна. Турбо девчонки 10, незнакомки 5. Смена сторон. Перешел в CS GO и обратно в 1.6 вернулся. Теперь опять охота перейти в гол. Я в свое время ушел в CS GO Вернулся обратно в 1.6 В общем, на третий раз я только в CS GO остался Вот так у меня было Саша, у девочек на мираже обычно ЗТТ Сильная сторона, как бы это ни было парадоксально Вспомни, как мы против детей 90-х ЗТТ камбэкали Ну нет, это, знаешь, это, мне кажется, вообще было исключение из всех правил Я почему тут вот так ду Ну, посмотрим Посмотрим, к чему все это придет. Во всяком случае, на пистолетке пока ситуация 4 в 4. Марина очень сильно рискует перестреливать на такой дистанции с девушкой-ментом. Ни с кем-нибудь, а с девушкой-ментом она ж повяжет и глазом не моргнет. Вместе с кнопочкой девушка-мент вдвоем будут пытаться оборонять. Получается, две точки вдвоем, конечно, оборонять это будет сложно Но Регина с Дедаун в данный момент уже заняли точку Б И, естественно, ожидается ретейк от ä, кнопочки и девушки-мента Но ретейкнуть такое, конечно, будет проблематичненько, я бы хотел сказать Потому что дефьюз китов нет ни у одной из ä, девчонок команды Турбо-девочки Но девушка-мент Но девушка-мент, здесь уже нужно сидеть и дефать о май гад, на последний... да oh, нет! Она отжала! Я молчу. Она отжала на последний... Было 10 секунд, она нажимает кнопку дифьюза и отжимает ее и нажимает по новой на девятой. Боже мой, насколько тряслись сейчас у кнопочки, если я не ошибаюсь, это была кнопочка... Тряслись ручки, бедненькая ты моя, боже мой, как мне жаль! Жесть какая-то сейчас, конечно, произошла. Просто доля секунды, доля секунды лишила команду турбо девочек экономики и ближайших парочки раундов Потенциально. Нервничают, вот вы видите, прочувствуйте этот момент, насколько девчонки волн. Что это? Что это было? даже что это было? Я сейчас даже на повторе у себя на втором мониторе посмотрю. Подожди, я не, вообще не понял. Как так получилось? Как кнопочка там оказалась? Почему все... Это какой-то странный момент. Э -э, чур меня, чур, магия какая-то. Ну что, атака, само собой, удерживает ретейк оппоненток. Это естественно, и в данной ситуации я бы очень сильно удивился, если бы турбо-девочки смогли бы выбить. Все-таки с пистолетами выбивать калаши. Это такое себе. Да. В частных случаях такое случается. Но это все-таки, опять же, на практике встречается реже, чем хотелось бы. Ну что, разница сохраняется, сокращается простите, до э, трех матч-поинтов. Это вроде бы не так уж и много. И в целом можно называть, что вот этот матч потный. Здесь девчонки прям потеют. И я прям уже чувствую. Несите дезики. А можно тап на пару секунд, Александр? Для вас всегда, пожалуйста, все вот прям... Пожалуйста, обращайтесь. Ради вас могу тап нажимать Хоть вообще всю игру Просто зажать его и не отпускать Девушку мента убили Очень тяжелая потеря для команды Турбо девочек Но кнопочка и буханочка Пытаются отвоевать Буханочку прям просто на бок положили Алекса даблкил Опа, кнопочка Не, смотри, кнопочка прям Нервничает с одной стороны Но смотри, что Три минуса уже сделали на четвертой, к сожалению, не хватило. Ну, и Дива навряд. Хотя нет, почему? Может, может, и выбьет, но нет, не в этот раз. Саша с пистика выбивать калашей это Кнео. Ну да, это Кнео, конечно. Это... Но там важно еще подметить. С Диглом. С Диглом. 10-8. 2К часов наиграл в CS GO. И она надоела. Решил вспомнить, как 1.6 играл, и затянула туда. А, -а, -а вон оно как. Ну да, ностальгические нотки способны затянуть на очень много и на очень долго. Это факт. Вновь незнакомки отправляются на точку Б. Дабл пенетрейшн. Хаешка на 34 хелспоинта прилетает. Попытка забрать соперницу. Минус белка. А будет ли минус стрелка? Нет, к сожалению, нет. Однако... В целом, раунд неплохо сейчас идет у турбо-девчонок. Они разменялись в плюс. Но Dead Down очень сильно пытается воспрепятствовать взятию э, раунда игроками обороны. Ой, патроны. Патроны заканчиваются. За патронами нужно следить. Регина пытается прикрыть свою напарницу. Паре удается забрать кнопочку. И девушку Мента, дорогие друзья, 10-9. Грех не согласится в данной ситуации с Александрой, которая сказала, что у девчонок атака сильнее. Действительно, охотно верю, что атака у девчонок действительно на Мираже сильнее. Как бы парадоксально это с одной стороны не выглядело. 1.6 более динамичная игра. Вот вам и преимущество. Ну, не знаю. В какой-то степени, мне кажется, из-за более совершенного движка все-таки более динамичной является CS GO. Потому что ну там, типа, гораздо более движуха такая активная все-таки. Ну, опять же, это моё мнение. Ни в коем случае не пытаюсь спорить, но мне кажется, CSGO более динамично. Она более медленная в плане того, что там, ну, раунды длиннее, да, чуть-чуть вот, ну, типа такой, там все по-умному пытаются играть вот эти... Сайтовые выходы, это какой-то кошмар и отдельная тема, мне кажется, для разговора, поэтому давайте все-таки сейчас сосредоточимся на Counter-Strike, потому что сейчас ретейк вновь от турбо-девочек. Пока что незнакомки, ну прям шанса не оставляют. Дабл-пенетрейшн и Дива уже в процессе выбивания, но, как вы могли сейчас заметить, Диву выбили. Меня недавно в Quake 3 арену затянуло Вспомнил действие Ой, блин, я бы сейчас поиграл бы с радостью в Quake 3 арену Дабл пенетрейшн Не оставляет надежд хотя бы Кого-нибудь убить Уже понятно, что речь здесь не идет о победе в раунде Но никто не выжил Раунд закончился максимально плохо Для всех Но победа засчитана все-таки коллективу незнакомки Как минимум экономика отличается за атаку. Ну, разумеется, да там вообще экономика кардинально отличается в CS GO все-таки. Да и мета, и тайминги, все отличается. Я говорю, в CS GO и в CS 1.6 общее это название карт и название самой игры. Что это Counter-Strike и то, и то. Но фактически это вообще две разные вещи. Это земля и небо, просто космос. Бомба устанавливается на точке Б. И ретейк на этот раз будет в численном перевесе, причем достаточно серьезным. И сейчас, мне кажется, вот белочка там зря вот такие вот мувы делают. Ну, то есть не точно не нужно было сейчас открываться под кухню и позволять турбо-девочкам перестреливаться в удобных ситуациях для них же. он и Регина вновь вдвоем. И вновь вдвоем они творят просто ханалью, дамы и господа! Трипл, по-моему, килл от the down один минус от Соне. Бесподобное удержание ретейка, который в двукратном, по сути, перевесе проходил за обороной. Вот это жесть. Вот этому матчу, хочу сказать, дорогие друзья, кланяюсь в пол. Бесподобно. Огромный респект турбо девчонкам и огромный респект команде незнакомки. Очень жаль, что одна из команд этот турнир покинет, но зрелище, которое они сейчас нам дают, жаль, что это четвертая карта, жаль, что я уже порядком подустал. Вот если бы это была бы первая, ух, я бы сейчас выложил ста. Регина и Алекса по минусу отстреливают потихонечку, они своих соперниц три ä, представительницы Turbo Girls если Кнопочка? На морально-волевых пытается перестреливать. Но Марина все таки попала в западню расставленную. Соперница и Белочка. Минус Дива и минус Буханочка. Ну что ж, Кнопочка. Девочка. Господи. Булочка, Кнопочка, Буханочка. Ну почему они все такие чка? Ну почему они все такие милаши? Ну как бы я бы прям всех бы обнял. Просто вот чисто по-дружески, естественно. Не думайте ни о чем таком. Ну просто это прям, ну, милота. Я люблю вообще все милое. Кнопочка В этот раз не пытается затащить Что кстати странно Неужели наличие А вернее отсутствие дефьюз китов э, Так сильно напрягло кнопочку И она не стала тащить ситуацию один в 2 Я конечно понимаю что позиционно Однозначно незнакомки На точке Б окопались так что туда Без поли не пройдешь Посмотрим я, Саня, стрелял в Quake 3 Хуже, конечно, чем раньше Но прыгать, оказывается, не разучился Ой, прыжки! Господи, бани хоппинг в Quake 3 Это вообще отдельный вид искусства э -э Я, честно, никогда не умел Но когда смотрел мувики Как профессионалы это делают елки палки Это просто жесть Это просто жесть, реально жесть Александр, вы хоть и хороши, но все же нужен второй комментатор, скажем так, вспомогательный. Да нет, на самом деле Гаймодис нет. Я уже много раз говорил, у меня было много случаев, когда я комментировал с кем-то. Если только этот вспомогательный комментатор будет сидеть рядом, и я вот прямо его буду видеть. Вот в таком случае комментирование получится нормальное. В остальных... Я больше сольник. Ну, то есть, мне просто комфортно, когда я один, понимаете? Вот в чем проблема. Мне немножечко некомфортно комментировать с кем-то. Я понимаю, что когда-то в перспективе, возможно, я буду комментировать что-то не один. Например, по условиям какого-нибудь крупного турнира, который, может быть, мне когда-нибудь предложит что-нибудь прокомментировать. И меня там просто условиями договора свяжут по рукам и ногам и скажут, комментируй, э, комментируй игры вот с ним. Ну, опять же, там условия договора. А Мне много раз предлагали комментировать вместе с кем-то. 99 из 9? Фу. 99 из 100 я отказывался. Единожды я согласился. Это был предыдущий турнир от Сережи Дестра. Где он был как бы в качестве сокастера со мной. Да? То есть, ну, он присутствовал и практически э, всю трансляцию молчал. То есть редко когда-то что-то говорил. Это не то чтобы дискомфортно, а просто все равно какие-то перебивания друг друга будут. И вот это как раз-таки причиняет дискомфорт и неудобство. Ну, опять же, хватит. Ладно, все, хватит. Поговорили об, об отстраненных темах. Давайте к КСу. Блин, у нас здесь просто жесть какая-то творится. Dead Down в соло, против. Не-не, все, уже без разницы. Против кого? 13-11. Блин, а если сейчас клач? Вот просто вдумайтесь, как бы сейчас было бы здорово увидеть 4 фрага. О, Да ну, камон! Нэнси! Большое вам спасибо, но зачем так много? Тысячу рублей. Я был бы... Э -э максимально признателен вам за даже 20 рублей, как, например, скидывал неизвестно. Я надеюсь, что вы, конечно же, себя не ущемили достаточно большим донатом. Не жаль, кланяюсь вам большое спасибо за тысячу. Просто... Просто бесподобно. Кнопочка. Кнопочка тем временем пыталась разваливать и останавливать выход на точку Б, но в соло сделать это не совсем просто. Тем не менее, какие-то размены, размены все-таки получились. И надо признать, размены-то получились удачные. Бомба на Б, а буханочка не понимает, что бомба на Б. Смотри. Смотри, как растерялась, не знает, куда бежать. Бедная буханочка. Девушки играют лучше, чем пацаны. Так кажется мне. Uh, нет, не кажется. Ну все, буханочки уже, к сожалению, ничего не выбить. Китов-то нет. Чипчики-то дома забыла на полочке. Увы. Увы, это 14-й раунд для коллектива незнакомки. И незнакомки... Ну прям... Вот прям. Прям приближаются к полуфиналу. Уже дышут, можно сказать, в него. Настя раскошелилась. Настя, еще раз спасибо вам большое. Э, если вы хотите, может быть, вам вам э, нужен синий никнейм. Я могу выдать вам модерку. Хотите? А, может быть, я могу вас чем-то как бы так вот отблагодарить. Ну, стихи читать не умею и не знаю, в общем-то, кроме... Ничего, кроме «Я помню чудное мгновение». Передо мной явилась ты, но если я адресую эти строки вам, вероятнее всего, потом последует развод у меня. Поэтому уж простите, но я действительно вам премного благодарен. Дабл uh, пенетрейшн минус Марина вновь на точку Б высаживаются, десантируются. Называйте как хотите, ребята из девчоночки, девушки. Uh, прекрасные представительница слабого пола из команды незнакомки. Вот занимают они точку Б. Понравилась она им, я не знаю, прям, но каждый раунд они бегают именно туда. Больше некуда просто. Ну что самое интересное, так это, это еще и работает. Выбивание точки Б это не происходит ни разу. Даже АВП от девушки-мента не сильно спасает ситуацию. И более того, оно скорее даже усугубляет ее. А, потому что, что... Что происходит сейчас? Конкретно вот что сейчас произошло? Турбо-герлс а, потратили очень много денег на то, чтобы спасти а, свою команду от поражения. В результате, естественно, был полноценный закуп. А теперь при 15-11 денег не остается. Вот и беда вся заключается в этом. Очень жаль. Очень жаль, что Turbo Girls сейчас имеют шансы, конечно, на победу, но <coughs> до овертаймов дойти будет критически тяжело. Хотя Дабл Penetration очень по таймингам вовремя врывается в аркаду. Ситуация 3 в 2, и перевес уходит на сторону Turbo Girls. Если сейчас Strangers начнут ошибаться, то, ну, прям на тоненького. На тоненького, но 15-12 сделать... Да ладно... На да комо? Ну вы чего? Мадамы! Мадамы, елки-палки! Сашуля! Опять же, тот же самый вопрос. Чем я могу вас отблагодарить? Спасибо вам большое за 8, елки-палки евро! А суммарно так уже вообще за 16 евро. Я просто напоминаю, что сейчас курс евро поднялся много. И вот, допустим, э -э Александра донатила мне 8 евро. Две недели назад это были совсем другие деньги, нежели сейчас. Практически в два раза, елки палки он поднялся. Поэтому я готов разбить лоб сейчас, кланяясь вам, Александр. Так что, когда будет стрим с вебкой, первое, что я сделаю, я покланяюсь вам челобитную, так скажем, выбью. 15-12. Жесть. Жесть просто какая-то. У меня опять начинают потряхивать руки, когда... Просто когда мне енот залетел тогда, задонатил... Там что-то порядка 10 тысяч, все просто у меня такой гипертонический криз случился. У меня давление било, я думал, я отъеду вообще, как бы, поэтому, поэтому жесть какая-то. Ну что, попытка зайти на точку Б, а вот тут уже отворот-поворот, дорогие друзья. Вот теперь мимо кассы. Научились, правда, блин... На матчпойнте, но все-таки турбо-девчонки Научились оборонять точку Б Ну, то ли Стрэнджерс, они же Незнакомки расслабились, здесь Пакта, Пакта Пока не, совсем непонятно Кто, видите, я начинаю троить Все, это вот все эти донаты Те самые донаты э, Я после них просто теряюсь Блин, вспомните, как Сомчик пришел За один стрим тоже мне накидал Там что-то порядка 5000 И э, практически сорвал все Комментирование матча Этими самыми донатами вот. Ладно. Абстрагируемся. Все. Я комментатор. Я комментирую Counter-Strike для зрителей. Все, смотрим. А, отсутствие больше, чем половины команды. Как белка отвернулась-то, да? А если бы это хаешка была? Белка долго, конечно, стояла и ждала, пока граната долетит, но благо, это оказалось. О! Слеповая граната! Да ладно! Да ладно, что творят? Чё творят незнакомки? Невзирая на отсутствие девайсов, они выходят на ситуацию 3 в 1. Только девушка-мент может сейчас спасти ситуацию. Девушка-мент! 76 кп остается у девушки. Мента ставят хоть что-то Одна против двоих. Марина и Регина. Это даже как-то в рифму звучит. Ой, не в ту сторону смотрит Девушка-мент! Дамы и господа, это 16-13, какой же кошмар, блин, интрига умерла, я так надеялся на допы, это было бы так круто закончить сегодняшний эфир на максимально растянутой вот такой вот потной и интересной карте. елки палки какая ж беда, жаль, очень жаль, что вот так получилось. Но в любой игре должен быть победители проигравшие, и сегодня победителями становится команда незнакомки.